Я привлекаю благосостояние и успех. Я доверяю Богу, и Он помогает мне во всем. Я могу позволить себе любую роскошь. Мне во всем везет. Я есть щедрость. Чем больше я отдаю, тем больше получаю. Я позволяю себе иметь богатство. Я знаю, для чего оно мне Мои услуги и продажи несут ценность для общества. Я эксперт в этом. Мои клиенты полностью удовлетворены. Все, что я продаю, ценно для людей. Все, что я продаю, приносит мне успех. Я эксперт. Я верю в свою способность быть успешной. Все мои клиенты довольны. Сегодня мои продажи имеют больше довольных клиентов, чем когда-либо прежде. Я разрешаю себе роскошь. Я позволяю себе роскошь во всем. Я позволяю себе все, что я хочу. Я беру себе богатство, изобилие, процветание и успех в моем любимом деле. Я благодарю Всевышнего за все свои продажи. Деньги постоянно текут ко мне рекой. У меня много денег, а будет еще больше. Деньги – это свобода. Деньги – это сила. Деньги – это успех. Я люблю и ценю деньги. Чем больше у меня денег, тем полнее и ярче я живу. У меня много денег. Деньги ко мне приходят от клиентов, деньги ко мне приходят от продажи, деньги постоянным мощным потоком идут ко мне в мой кошелек. Я воплощаю в жизнь свои мечты. Я восхитительно. Я нравлюсь людям. Мой товар нравится людям. Я притягательна для хороших финансово обеспеченных людей. Мой товар покупают все люди, как богатые, так и бедные. Я притягиваю к себе людей с деньгами. Люди, имеющие деньги, идут покупать мой товар. Жизнь любит меня, люди меня любят. А в ответ я их люблю. Людям нравится то, что я продаю. Людям необходимы вещи, которые я продаю. Каждый мой день наполнен позитивом и радостью. Мне сопутствует удача и отличное настроение. Я открыта чуду и волшебству жизни. Все происходит так, как я и мечтала. Все самое лучшее только начинается. Я благодарю Вселенную за то, что она подарила мне возможность продавать людям вещи, необходимые для них. Каждый новый день несет для меня много приятных сюрпризов. Каждый новый день приводит ко мне все больше и больше клиентов. Моя вера в то, что я достойна счастливой, богатой и здоровой жизни помогает мне менять мою жизнь к лучшему. Моя вера в то, что я хороший продавец, помогает приводить ко мне новых клиентов. Моя вера в то, что я продаю хорошие вещи, необходимые другим людям, приводит ко мне покупателей. Я знаю, что все, что приходит ко мне, приходит из невидимого разума Бога. Бог является источником всех благословений, и Он отвечает на все мои просьбы. Я имею право на то, чтобы быть всегда богатой, чтобы у меня всегда были клиенты. Я имею право на то, чтобы быть успешной и счастливой. Я имею право быть финансово обеспеченной женщиной. В мире очень много людей, которым нужно то, что я продаю. И я притягиваю к себе именно таких людей. Все, кому нужно то, что я продаю, идите ко мне. У меня прекрасный товар для вас. Мой дом – место достатка и гармонии. Я благодарю за все, что у меня есть. Я создаю окружение, в котором приятно жить. Я создаю окружение, в котором приятно работать. Я открыта всем дарам Вселенной. С каждым днем я становлюсь мудрее, богаче и успешнее. Все мои покупатели любят меня. Я с готовностью принимаю все жизненные блага. Мой доход неуклонно растет. Вселенная открывает передо мной двери успеха. Я умею радоваться, бесконечно радоваться каждому дню. Я испытываю счастье, когда продаю что-то. И вижу, что людям необходимо это. Я испытываю счастье от того, чем я занимаюсь. Я испытываю счастье от продаж. Я с любовью и благодарностью принимаю все блага, которые дарит мне жизнь. Я спокойно и уверенно иду по жизни. Я занимаю место, которое идеально подходит для меня. Я ценю свои отношения с окружающими людьми. Я хорошо и легко справляюсь со своей работой. Я люблю свою работу, я люблю продавать, я люблю общаться со своими клиентами. Я посвящаю время и свои силы любимому делу. Я сильный и уверенный в себе человек. Мой доход от продаж с избытком покрывает мои потребности. Я радуюсь изобилию здесь и сейчас. Мои доходы постоянно растут. Все, что мне необходимо, движется ко мне. Во Вселенной много денег, и я открыта им. Во Вселенной много покупателей, и я открыта им. Я благодарю жизнь за все. Моя сила внутри меня, и я в нее верю. Я притягиваю к себе людей, которым необходим мой товар. С каждым днем у меня все больше и больше клиентов. Во всех моих делах утвержден порядок. Все хорошо. У меня все хорошо. В любой ситуации я чувствую себя хорошо. Мне во всем везет. Я есть щедрость. Чем больше я отдаю, тем больше получаю. Я позволяю себе иметь богатство.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 Сегодня мои продажи имеют больше довольных клиентов, чем когда-либо прежде. Я ощущаю уверенность и безопасность, обладая деньгами. Мне приятно зарабатывать деньги. Я настраиваюсь на гармонию и начинаю жить в абсолютной гармонии с миром и людьми. Я благодарю судьбу за все. Во Вселенной много клиентов. Я открыта им. Я открыта потоку денег. Я притягиваю к себе достаток и процветание. Жизнь прекрасна. Я позволяю себе принять деньги. Я позволяю себе принять клиентов. Я позволяю себе принять большие продажи. Я позволяю себе принять богатство и изобилие. Все, что мне необходимо, движется ко мне. Деньги приходят ко мне с радостью. Я получаю и отдаю деньги с удовольствием. Я всегда испытываю удовольствие от денег. Когда получаю, я довольна. Когда отдаю, я что-то приобретаю, и я тоже довольна. Когда кладу на счет, я знаю, что они у меня есть и тоже испытываю удовольствие. Космическое изобилие проявляется потоком денег в моем доме. Я готова принять деньги за мою работу. Я готова принять деньги от своих клиентов. Я готова принять деньги от продаж. Я открываюсь потоку постоянных клиентов и с радостью приветствую деньги, поступающие на мои счета и приходящие ко мне наличными. Я радостно встречаю клиентов. Я радостно встречаю деньги в разных валютах и драгоценностях. Я открыта к потоку денежной энергии. Я люблю деньги, и деньги любят меня. Я отказываюсь от страхов отдать деньги и остаться без них. Я знаю, что чем больше я отдаю, тем больше я получаю. Я отказываюсь от страха что клиентов не будет. Я с радостью встречаю людей. Я знаю, что в мире есть люди, которым нужен мой товар. Все в этом мире гармонично. И я открыта для этих людей. И с каждым днем все больше и больше клиентов приходят ко мне. Каждый день у меня есть еда, крыша над головой, и я благодарю за благо и комфорт в моей жизни. Я человек, притягивающий к себе клиентов, которые хотят приобрести то, что я могу им предложить. С каждым днем я забочусь о них все лучше. Я благословляю всех, кто обращается ко мне за моим товаром и соприкасается с моей жизнью. Я благословляю каждого человека, покупающего у меня то, что ему необходимо. И это создает у меня в душе состояние безопасности и душевное спокойствие. Это чудесно. Я есть я. Я человек, который может хорошо продавать. Я здесь и сейчас принимаю с радостью, благодарностью и любовью абсолютное изобилие щедрой Вселенной. Я есть Я. Я здесь и сейчас принимаю с радостью, благодарностью и любовью каждого человека, желающего что-либо купить у меня. У меня всегда есть деньги». Я могу себе позволить купить все, что я хочу, все, что мне нужно. У людей есть деньги, и от людей деньги приходят ко мне в мою жизнь. Люди, покупая мой товар, дают мне деньги. У всех людей есть деньги. Деньги приходят ко мне легко. Мне всегда сопутствует успех. И я свободно с любовью и благодарностью принимаю богатство этого мира. Я свободно с любовью и благодарностью принимаю покупателей к себе. Я есть проявление божественного успеха и процветания, и все, что я делаю, благословенно. Я есть я, все идет так, как надо, и каждый день с утра до вечера. Я посылаю любовь и благодарность каждому, кто покупает то, что я продаю. Я достойна хороших продаж. Я ценная личность. Я мастер своего дела. Я замечательный человек. Я очень